Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Игорь Черноусов. Данное видео я снимаю специально для вас, для того, чтобы сэкономить ваше время и нервы, конечно, чтобы вы могли сразу же приступить к работе в замечательном проекте по ее медиа. Значит, для того, чтобы зарегистрироваться в проекте в этом, вам потребуется электронная почта. Значит, если у кого-то ее нет вот просмотрев данное видео вы легко и просто зарегистрируете себе замечательную почту и не только почту как вы узнаете из этого видео на сервисе gmail что нам для этого нужно сделать нам для этого необходимо ну, вот если мы работаем в Chrome, открыть новую вкладочку да и в адресной строке вот здесь по-английски напечатать gmail.com скорее всего произойдет то же самое что и у меня, только начнете набирать браузер вам выдаст правильный электронный адрес. Значит, нажимаем клавишу enter переходим на gmail значит на этом компьютере уже зарегистрировано несколько аккаунтов а что такое аккаунт значит gmail google youtube это все сервисы от компании google то есть вы регистрируетесь в почте получаете себе автоматический аккаунт для google и самое главное получаете автоматический аккаунт для youtube то есть у вас автоматически будет создан канал который просто впоследствии немножко дооформите. Вот такой универсальный аккаунт и для почты, и для гугла, э, и для ютуба. Что вам нужно сделать? Вам необходимо нажать на кнопочку добавить аккаунт. Значит, вы попадаете на страничку, похожую ну, вот на эту. Если на вашем компьютере никто не создавал никаких аккаунтов, у вас не будет... Действие войти будет только действие создать аккаунт. Вот вам необходимо нажать на кнопочку создать аккаунт. То есть мы с вами будем заводить почту и автоматически сразу получать возможность доступа к трем замечательным гугловским сервисам. Что от вас требуется? От вас требуется заполнить вот такую несложную форму. Ну и подтвердить капчу для того, чтобы сайт понимал, что регистрируется не робот, а человек. Значит, так как сервис все-таки зарубежный, я вам рекомендую печатать все латинскими буквами. Хотя, пожалуйста, можете печатать по-русски. Значит, Для того, чтобы ваши данные где-то были сохранены, я предлагаю вам сразу же сделать такую замечательную вещь открыть какой-нибудь простейший текстовый редактор в моем случае это будет блокнот и вот в этом блокнотике сразу же вбить ту информацию которую вам в дальнейшем возможно придется использовать при регистрации в других сервисах каких-то это фамилия имя запомнить сразу же здесь же ваш электронный адрес и самое главное запомнить пароль чит Придумаем ему имя пользователя. То есть это имя, которое он будет использовать для входа в почту. То есть на почту. Можно попробовать что-нибудь в качестве сочетания его имени и его фамилии. Ну, например, вот так вот. Ник Ра... Зу... ну, Разув. Николай Разуваев. Значит, данную информацию я просто-напросто вставляю вот в эти поля. Через правую кнопочку не дает мне вставить. Поэтому я выбираю поле и нажимаю комбинацию клавиш Shift и Insert. Читаем, правильно ли мы все сделали. Видите, в качестве имени может использоваться только буква английского алфавита, цифры и точки. Значит, возможно, значок подчеркивания нам сейчас забракуют. Сейчас посмотрим. Нажимаем табуляцию. Ну, вот как я и думал. Значит, значок подчеркивания нам использовать нельзя. Все. Вот данное имя свободно. Чем удобно, сразу происходит проверка. И вы можете уже точно сказать, что вот данное имя вы будете использовать в качестве с вашего аккаунта. Адрес электронной почты будет вот таким. gmail.com. Почему я так говорю? Посмотрите. Вот то, что мы с вами придумали, а вот почтовый сервер gmail.com то есть полностью электронная почта будет выглядеть вот таким вот образом Николай Разувай в 64-й год gmail.com именно вот эту вот строчку нужно будет указывать там где вас будут запрашивать вашу электронную почту ну теперь самое интересное пароль значит пароль какой-нибудь попробуем вначале простой но опять же скорее всего не дадут, не пропустят но попробуем Ну, пароль ненадежный. Пароль состоять э, более сложный. Э, э, ну, давайте добавим туда какую-нибудь еще буковку. Например, вот так вот. Николай Разуваев. Отлично. Вот, это уже хороший пароль. Год рождения можете указывать. В принципе не важно какой главное чтобы эти поля были у вас заполнены. значит пол обязательно мужской или женский значит мобильный телефон значит, очень рекомендую указывать его правильно дело в том что еще раз повторюсь мы не просто регистрируем почту мы регистрируем э, аккаунт гугловский вот, и э, довольно часто если вы будете пользоваться какими-то календарями от Google, вот на этот именно телефон вам будут приходить какие-то смс с напоминаниями о дне рождениях, о каких-то важных датах и так далее. Так, поле «Запасной адрес электронной почты» можете не указывать, это не обязательно. Вот, а теперь смотрите, тут два варианта проверки. Если хотите, вы можете провериться через телефон. То есть можете поставить вот здесь вот галочку, и вам на телефон придет смс с подтверждением. Значит, так как я регистрирую своему знакомому, у меня нет под рукой его телефона, я буду регистрироваться ну, по привычной схеме. Вот в этом поле я введу капчу. То есть нужно набрать циферки, которые сайт мне показывают вот в этих вот двух окошечках. Первое: 9422. Потом 95, 46, 6. Если по каким-то причинам вы не можете разобрать эти цифры, нажимайте вот на этот вот значок обновить, и вам будут выданы другие цифры. Значит, бояться тут особо не важно. То есть не, не страх, бояться не нужно. Если даже неправильно введете, ну, сайт попросит вас повторить вот этих цифрок. Я их довольно часто неправильно ввожу. Так, теперь давайте проверим, все ли мы запомнили, то есть заполнили, имя заполнили, фамилию запомнили, придумали уникальный, уникальный, уникальное имя, вот, придумали пароль, пароль нам пропустили, сказали, что он надежный. Ввели дату, год рождения, выбрали пол вбили телефон, не стали заполнять адрес дополнительной электронной почты, не стали выбирать подтверждение по телефону, вбили циферки, да, значит, страна Россия, и обязательно ставим галочку, что вы соглашаетесь с правилами, которые предлагает компания Google. Все, нажимаем далее. Если мы нигде не накосячили чаще всего это бывает с кодом то пожалуйста мы уже с вами создали аккаунт но как я говорил вы сделали не просто электронную почту вы сделали аккаунт то есть этим аккаунтом вы можете входить в социальную сеть Google плюс на YouTube входить то есть получать много очень полезных сервисов значит если я нажму сохранить пароль то на этом компьютере в данном браузере сохранить браузере сохранится еще один аккаунт в который можно будет легко и просто переходить но давайте проверим как это все у нас работает что мы должны сделать мы должны попасть на gmail на gmail то мы сразу попадаем в почту я пока Откажусь от всех настроек. Как настраивается почта, говорить не буду здесь. Главное, смотрите, почта у нас создана. Вот, пароли мы сохранили для нашей почты. Все это есть. Теперь у нас есть отличная почта для работы в любом зарубежном проекте. Значит, в начале ролика я не сказал, почему мы регистрируемся именно на Gmail или именно на КОМ. Дело в том, что практически все нормальные зарубежные проекты требуют почту именно Гмайловскую. На нее приходят письма, которые вам необходимо читать и подтверждать регистрацию в каких-то проектах. Будете использовать почту от Майла либо от Яндекс. Возможно, какие-то проекты будут пропускать письма на эти почтовики, какие-то нет. Значит, чтобы не рисковать и не думать, что же вы там сделали неправильно, я вам всем рекомендую пользоваться почтой от gmail.com. Эта почта проверенная, пропускается любым коммерческим зарубежным проектом. Все, удачи, до свидания.